Проблема второго подбородка ⁇ это не всегда лишний вес, а иногда это генетика строения этой зоны. Будем разбираться. Ко мне на консультации достаточно часто обращаются с подобным запросом ⁇ уберите мне второй подбородок ⁇ И это не обязательно пациентки в возрасте хорошо за. Это могут быть и молодые девчонки. Так из-за чего же у нас появляется второй подбородок? Причины. Генетика... Строение нижней трети лица с низким положением строения нижнего неба. Высокий ИМТ, индекс массы тела, то есть лишний вес. И возрастные изменения, а как следствие возраста ПТОС тканей, то есть опущение овала лица, а с ним и подбородка. Но даже с генетической предрасположенностью ко второму подбородку не стоит опускать руки, ведь есть множество способов сделать так, чтобы ваше лицо плавно не перетекло в грудь. Как бороться со вторым подбородком в домашних условиях? Первое. Обязательный лимфодренаж и проработка лица, нижней части лица и подбородка специальными массажерами для лица. Желательно вот такой V-образной формы, они могут быть разнообразной. Некоторые из них еще бывают и с микротоковой или ультразвуковой терапией. Второе. Работа над осанкой. обязательные упражнения для плечевого шейного отдела, обязательное упражнения для шеи, и делать их можно даже несколько раз в день. Особенно, если у вас сидячая работа за компьютером. Третье. Забыла, что надо сказать. Третье использовать эластичный бинт или маску-бандаж для нижней и трети лица, они физически поддерживают эту зону и особенно полезны любителям залипать в гаджетах. Четвертое следить за питанием и весом, чтобы все эти домашние профилактические методики были действительно эффективны. Это были домашние процедуры, которые в большей степени являются профилактикой образования второго подбородка. Но если проблема второго подбородка уже имеется, очень эффективно и быстро с ней смогут справиться профессиональные косметологические процедуры, а именно мезотерапия политиками Не очень хорошо, как-то так типа бездрасти. Мезотерапия или политиками Уменьшает объем жировой клетки и тем самым уменьшает объем второго подбородка А жировая ткань во втором подбородке бывает даже у худеньких девушек Опять же анатомия Термопроцедуры, такие как радиолифтинг и смаз-лифтинг Улучшают структуру тканей, уменьшают объем нижней трети, подтягивают низ лица И напоследок гамак Гамак из нитевого лифтинга. Нити устанавливаются таким образом, чтобы поддерживать опускающуюся нижнюю треть и подбородок. Не забывайте, что все средства в борьбе с любыми проблемами хороши, когда они делаются в комплексе и достаточно длительно. Подписывайтесь на канал Доктор Кобец, чтобы не пропустить другие интересные видео по косметологии.